Седьмая сессия Гулькевичского городского совета заслушала ежегодный отчет главы города Александра Горошка о результатах своей деятельности и деятельности администрации за 2019 год. В зале КДЦ Лукоморье собрались не только депутаты, но и руководители предприятий, почетные граждане, председатели ТОСов, общественники и активные граждане. Началась сессия с момента вручения юбилейных медалей ветеранам. Эту миссию выполнили глава района Александр Шишикин и председатель районного совета Николай Записоцкий. Доклад главы города был достаточно обстоятельным, конкретным по всем направлениям работы. Сказано было и об успехах, и о нерешенных проблемах. С информацией о работе городского совета выступил Александр Черевко, председатель совета. Присутствующие задали все вопросы, включая самые острые, касаемые расселения общежития дома по улице Волгодонская и получили на них ответы. Не в моей я и вам, срок. Более подробно о работе сессии расскажет жительница полуразрушенного здания общежития по улице Волгодонская, 15. Вчера, 28 февраля 2020 года в ДК города Гулькевичи состоялся отчет главы города и главы района города Гулькевича о проделанной работе за 2019 год. В целом сказали, что все хорошо, что все замечательно. Это так сказали, это на бумаге а по факту те проблемы, которые в действительности существуют в городе, они не решены. Проблемы у нас в больнице, на дорогах, везде. Делают, меняют новую плитку на новую, бордюры непонятны, никому не нужны, ни зачем ложат, которые не нужны. Когда дошло дело до Вопросов э, Земцов э, Сергей Алексеевич стал, э, как депутат, начал задавать вопросы и Шишикину, и Горошко. На свои вопросы он толком ответов никаких не получил. Э, если на что-то отвечали, то э, нагло врали. Было даже озвучено, что врете. Э, Сергей Алексеевич упомянул такое. Ничего по факту не ответили. На все вопросы, которые были задаваемые, были даны ненужные ответы, непонятные людям, которые не нужны. Люди зачем пришли, то, что они спрашивали, они это не услышали. Вопрос не входит в мою компетенцию, поэтому я его приму и ответил вам, законом Услышал. Скажите, вы являетесь коммерческой организацией, цель которой, как и любой коммерческой организации, является извлечение прибыли. Как вы можете объяснить, что вы, собирая денежные средства по тарифам, которые вы озвучили нет, и так далее, далее нет, вы не имеете достаточного штата как сотрудников, учебы, так и техникум. И в вашей коммерческой вот, организации, по сути, смысле, работают сотрудники администрации Вулькеевского района, поселений, которые ведут прием граждан, по а, исправлению придуманных вами цифр о количестве проживающих 5, 8, то есть создаете ажиотаж соответствующий. Почему коммерческая организация ваша, где вы получаете зарплату, а работают чиновники администрации? Можете пояснить? Они оказывают нам содействие. Если, если, могут, есть, я тут добавлю, если, если можно, они, да, то люди, вот не исправляется. В первую очередь в мне хотелось бы сказать, то, что. Э, Любой орган местного самоправления, любой чиновник, он в первую очередь должен работать на благо населения. И э, будь то чрезвычайная ситуация или еще какое-то э, действие, если э, мы оказываем содействие, значит, это в первую очередь необходимо для, само, для самого населения. Я думаю, людям, которые живут в Чаплыгине, в Тысячном, более удобно, чтобы можно было передать э, или эти квитанции или откорректировать эти квитанции именно в сельском поселении и не ехать в это э, и стоять в очередях. Так квитанции не является есть, в первую очередь, любой орган власти, он создан для того, чтобы э, было комфортно, комфортно населению. <связавшись> Вы со мной согласны? Да. А, ну, Уважаемый глава Куртейского района, я прошу выделить сотрудника администрации, чтобы он вымыл мне машину. А то, что реально людям нужно, то, что у них... Проблемы с ЖКХ. У нас организации ЖКХ делают, что хотят. Мусорная реформа, это, которая ни к чему не привела, только к хаосу. Проблемы в больнице. У нас нет оборудования, у нас нет лекарств даже первой необходимости. Было даже сказано, что женщина заложила золото, чтобы купить себе инсулин, который ей жизненно необходим. И сейчас вас обеспечили уже инсулином? Нет? Нет. Сейчас решим сейчас этот вопрос. Мы обязательно с Краснодарским краем. У вас хороший министр Евгений Федорович Филиппов.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 В огромных количествах. Мы его даже экспортируем. Поэтому с инсулином не должно быть проблем ни в одном населенном пункте. Но по документам у нас все хорошо. Также поднимался вопрос о доме по улице Волгодонской, 15. Уже жители этого дома называют его летучий голландец, потому что он по факту это нежилое общежитие по документам. А там живут люди. Работу главы города и главы района ценили как удовлетворительные, все хорошо. Все хорошо на бумаге. На деле, когда начали люди задавать вопросы, которые действительно действительности правильные и нужны, по решению было решено большинством депутатов, которые находятся в партии «Единой России», что все, пора заканчивать. Время много прошло. Никитин, депутат Никитин, задавал вопрос главе города Горошко о месте его проживания и о том, что он добирается на служебном автомобиле, который как бы озвучили стоит миллион двести, что расходы получаются за год 250 тысяч рублей чтобы в целях экономии, наверное, можно было бы или пересаживаться на городской транспорт от Карпоткина до Гулькевича, 30 рубль стоит билет, или поселиться по факту в хорошем, не аварийном доме по адресу Волгодонская, 15, в административных комнатах. В общем, по итогу всего времени, которое мы провели в ДК, а это практически 3 часа, стало понятно, что на бумажке у нас все хорошо, что в городе делается только так, чтобы было видно. Когда остаются деньги неосвоенные, мы их не осваиваем. Дальше мы что-то придумываем, куда-то возвращаем их, а по факту ничего не делается. Для людей ничего не делается. Дорогие друзья, с вами был канал Индии Булькевича. Подписывайтесь, пишите комментарии.